Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о гномах. Я чувствую себя буквально белоснежкой. Вы посмотрите, как, какие вокруг меня стоят очаровательные мужчины. Каждый из них просто произведение искусства. Сказочные фигурки гномов вы можете установить и в любой зоне отдыха. Особенно они оригинально будут смотреться там, где играют, конечно же, дети. Вы посмотрите, с какой точностью выполнены все сказочные герои. Вот любого гнома можно взять и просто умилиться, насколько красиво, качественно и по-доброму выполнены гномы. У каждого у них своя история. Я хочу обратить ваше внимание, что гномы не только выполнят декоративную функцию, они еще и очень функциональны. Есть модели, которые оборудованы вот таким специальным емкостью. Вы можете сюда посадить маленький горшочек с цветами. Или засыпать землю, посадить какой-то однолетний цветок. И посадить, поставить его на входной группе. Хочу обратить внимание на лидеров продаж. Гномы с виноградной лозой, гномы с фонариками. Конечно же, вот такие маленькие миниатюрные гномы. Это гномы, которые любят и взрослые, и дети. Причем вы их можете установить, ведь не только в саду. Вы их можете дома поставить на подоконнике, в детском в игровой комнате. Они изготовлены материалы, которые э, не приносят никакого вреда человеку. То есть материал, который не изготовлен, называется полистоун синтетический материал, очень прочный, ударопрочный, влагопрочный и самое главное, что он за ним ухаживает очень легко, то есть его достаточно просто ополоснуть и все. Краска служит очень долго, она не подвержена атмосферным осадкам, не выгорает на солнце, так что он прекрасно может даже находиться на подоконнике на солнечной стороне. И я вас уверяю, что он не потеряет своей красоты даже на протяжении многих лет. Еще хочу остановить ваше внимание на очаровательных тыквах. Вы посмотрите, это не просто украшения, они еще очень функциональны. Каждый из них тоже является произведением искусства. И могу с уверенностью сказать, что они великолепно сочетается с любыми фигурками гномов. Каждая тыква выполнена очень искусство. Вот правая тыква у меня, она предназначена для того, чтобы вы могли высаживать в нее цветы. Летники или домашние комнатные. То есть внутри имеется большая достаточная емкость, которая легко заполнить землей, землей и высадить цветы. Данная модель, это не просто тыква. Это тыква с секретом. То есть вы ее можете использовать на участке для декорации нежелательных каких Каких-то возвышений или наоборот углублений, а также под неудачно спрячется любой люк от колодца. Все эти фигурки, тыкв, гномов и многое-многое другое, замечательные мельницы, все можете это найти у нас в интернет-магазине Хитсад. Заходите к нам, делайте удачные покупки и создавайте свою неповторимую сказку. И всем пока!